Уважаемые дамы и господа, рад возможности обратиться к вам. И хотел бы сразу выразить самую искреннюю заинтересованность российской стороны в успешной работе круглого стола. Сегодня информационные технологии стали ключевыми в экономическом и технологическом сотрудничестве двух стран. Они определяют и на наших глазах меняют характер современного общества и современной экономики. И надо признать, что производство информации и управление информационными потоками уже стали реальным фактором поддержания геополитической стабильности. Считаю крайне важным то, что вы ставите перед собой только конкретные задачи. И прежде всего, Выработку практических рекомендаций для органов власти, корпораций и предпринимателей. Рекомендации, которые способны заметно расширить торговые и инвестиционные возможности двух стран в экономике высоких технологий. Одна из важнейших задач вашего форума – это определение торговых перспектив для американских компаний на российском рынке. Уверен, что российские участники круглого стола помогут своим коллегам из США лучше представить возможности России как богатого источника уникальных наукоемких достижений. Должен также отметить, что Россия по факту уже инвестировала свой интеллектуальный потенциал в международный рынок информационных технологий. Однако многие наши разработки еще нуждаются в капитализации в их продвижение на рынке. И сегодня мы готовы обсуждать возможности и формы поддержки тех, кто планирует инвестиции в российские высокие технологии. В заключение, хотел бы выразить надежду на плодотворную работу круглого стола. Надеюсь, что результатом вашей очередной встречи станут не только новые контакты и идеи, но и конкретные предпринимательские инициативы и проекты. Желаю вам успехов!